Привет, мои дорогие друзья, зрители и подписчики моего канала. Это поселок Локалета. Он недалеко, всего 20 минут ходу пешком от того места, где мы живем. Но здесь такой пейзаж просто умопомрачительный. Solo a esa mujer tan bobo me rompió el corazón y yo la dejé y yo me enamoré. Un perdón por enamorarme. No lo quería ser. Dios esa mujer te rompió aparte. Perdón mi corazón. Todo fue mi perdón. Подписывайтесь на мой канал, здесь будет интересно, увлекательно и доступно всем возрастам. Сегодня мы с вами отправляемся в рыбацкую деревню Локалета и посмотрим, что изменилось в ней за последние два года. Приглашаю вас прогуляться вместе с нами. В километре от поселка Локалета находится прекрасное гольф-поле на 27 лунок которая открыта круглый год, а также Локалита славится своими рыбными ресторанами и тавернами. По мостику. Вот такой вот мостик. А здесь Речка. вот, да, видимо, когда осадки, то здесь или тайне снегов, которых здесь нет. Я думаю, что это может быть дорога для лавы. Когда а. пойдет лава с вулкана, она вот здесь вот пойдёт. Ну да, оставили дорожку для вулкана. Очень красиво. Ну, с закатами вы поняли, у нас здесь все хорошо. Каждый день можно снимать новый закат. А сейчас мы посмотрим полные. А вот здесь вот у нас отель под названием Шарадун. Вот с этой скалы мы снимали за заказ. А, вот моя любимая Бугенвилля. Да. Сейчас он там будет. Если он сядет. Да, вот okay. это отель H10. Коста-Дехи-Палас. Так что вот мы Коста-Дехи-Палас сейчас пройдем рядом с нами. Почему-то только 4 звезды. Да, до 5 не дотяну. А впереди вот Локалета. Вон на мысу. Вот на Толком. Ну, до Локалета тут есть еще один пляж. черным песком. Он не очень хороший. Здесь обычно собираются, приземляются литуны на крыльях. Здесь прямо, нас, ну, смотри. Здесь у нас целое просто волнение такое. Но на пляжах ничего подобного нет. На пляже все тихо, потому что волнорезы свое дело сделают. Вот тут уже группа сидит на пляже, встречает закат. Так, ну что у нас тут? Упаковочка идет. О, ой, сколько много параштистов. Они все у нас упаковываются и собираются на выезд. Вон тут и серферы у нас тут с досками. В общем, тут у нас много движухи на этом пляжике. А здесь проложили такую деревянную дорожку, чтобы не пачкать ноги. О, сколько тут много людей. Они что-то все смотрят. Как а -а -а. он сейчас. <свы> Я его вижу. Вот он. что, пожалуйста, вот он и приземлился. Надо же. Тут, прям... Тут сколько зрителей. Он еще один летит. Это целое представление. Давай лети сюда. А, вот смотри, он к нам летит. Он, даже, раньше. даже раньше к нам прилетит. Ура! Вот он к нам прилетел. <смех> <смех> О, еще один летит. Ура! <смех> а. <смех> <смех> Супер, как интересно у них тут Это движуха. Валл, видимо, с. one cigarette. Yeah. <laughs> <laughs> Они тут все уже, по-моему, изрядны. Ну, тут целая группа. Как интересно. Да. То есть ты можешь на, здесь заказать столик на закат А тут интересно, смотри Зонтик 12 А тут самый Аске. И вот тут меню еще, видишь? То есть тут пляж это этого бара, я так понимаю Вот такая движуха тут у нас Плая лайна Ромада ну да. Да, когда-то здесь был полностью дикий пляж. А сейчас уже нет. Ну, почти что в локалите. Здесь мы только что прошли место посадки летунов. Но здесь красиво, здесь энергетика. Да, черные пакеты это кто? Это бомж или? Да. Он здесь живет? Да. Ну, видите, как всем находится место, и бомжам, да, или тунам. Вот так это выглядит. Панорама, закаты, высокое место. По-моему, это часть они не да? да по-моему, тоже. Они сделали здесь такой типа площадь. Красивое место. Мы сейчас туда выйдем. Как раз вот к тому месту, кто вели, которое мне очень нравится. У меня такое местоположение. Она просто на самом берегу. На ну, что это не... Недорого. Не пять звезд. У -у -у. Эти виллы стоят теперь дорого. Когда-то в этой деревне можно было все купить очень недорого. Здесь кто-то живет. Да, да нет, есть... Продается. Я думаю, что, видишь, тут кто-то живет и спит. Так, мы идем по такой маленькой узкой улочке. Сейчас мы пойдем вдоль берега. Здесь кругом находятся частные виллы. Вот у них такие виды. В эту сторону. Здесь у них паркинг. А, вот, да. Вот, сейчас мы вернулись. Специально, чтобы посмотреть еще раз этот вид. И здесь он просто сейчас освещен закатом. Прекрасный вид. И вот здесь человек, а он ловит рыбу. На он ужин. стоит на, на ужин. Здесь на камнях, прямо вот у этой частной виллы, которая тут живет. Это вилла. И вон там такой закат. Боже мой. А он здесь ловит рыбу. Может быть, это его вилла. Я не знаю. А нет, вот здесь вот еще желающие поснимать закаты. Но тут такой вот закат. Раз обалденный. Вот рыбак стоит и ловит рыбу на удочку. Красота. Привет, Дед Мороз. Вот лестница, можно там подняться, а можно пойти к берегу, и там есть тропинка. Ну, пошли, здесь. здесь? Пойдем. Пойдем по дорожке тут. Пройдемся, только ты на кактус... Какой колючий. Кибана. Какая красота. Еще такая подсветка. Классная на берег. Ой, красиво. закат в локалете да, но набережная здесь такая вот простая я бы сказала без всяких изысков ну но, зато она действительно какая-то уютная особенно уютно здесь все обычные обедают ужинают вот как ага, у нас вот. еще не расцвелого да. <плес> Можно закат снимать с любой точки, но сейчас солнце уже сядет, к сожалению. Это будет все, что мы успели снять на сегодня. И думаю, что локолито сейчас погрузится в сон. И все, и солнце село. А может, и... Здесь вот такие кальмары, креветки, рыбы. Просто бушует море рядом, смотри. Просто из ресторана снимал. Вот какой запах здесь обалденный. Не хочешь есть, но сядешь просто невозможно. Как пахнет вкусно специями. Все мы пришли на край нашего променада Значит, деревня Алкалита Здесь вот все сидят, отдыхают Любуются закатами, лодками Это такая площадочка Так все тут умиротворенно Тихонько Не слышно кто не может сидеть на балконах, сидят здесь. Вот здесь можно спуститься даже. Здесь можно спуститься к воде. Но вот здесь есть спасательный круг. Но если хотите, можете вот здесь по лесенке... А, и вон там лестинка для купания. Да-да. То есть вон там сделана лестинка, можно купаться. Чтобы не ходить туда к пляжу. Ну, вот тут улица похожа на обратную дорогу нам туда. А здесь мы посмотрим, куда мы пришли. Это последняя точка фактически, промена. И здесь уже все тихо, никто не ходит здесь и таки ветра нет, ветра нет. да здесь как-то все стихло и здесь по моему уже тупик или нет Ну вот тупиков здесь нет то есть можно вот здесь выйти но если мы хотим к воде мы можем пройти здесь Я иду к воде по ступенечкам. Вау! Вау! Вот здесь окраина. Вон там последняя вилла. А здесь вот просто какая-то неземная картина. Какой-то ландшафт. Просто обалденный. Это все лава? Лава, да. Лава. Когда-то было извержение... А вот это уже мы почти дошли до конца. И вот туда мы сейчас пройдем, и вот там последний комплекс стоит на горе. Вот такая здесь красивая обстановка. Вот здесь впереди лестница. Там можно просто спуститься и искупаться. Здесь и вот там сделана лестница, и вон там. А там вообще можно, наверное, пляжек. Сейчас мы туда пройдем, посмотрим. Ну, в общем-то, такое красивое это место. Красиво. Да. Но сейчас, сейчас уже вот достаточно вот, темно, костюм, да. Сейчас достаточно темно, поэтому мы уже заканчиваем наши съемки и прогулку вечернюю полуколетия. Такая улица. Все загороженные. Напоминает Махалю. Вот это это ну да, это старинная Канорское что-то. Потому что... Тут только улица. Ой, куда там пришли, как будто к людям. Да, пришли к кому-то домой. Ну, что делать? Мы идем тихо. Да, я думала, что здесь есть пляжи. Оказывается, здесь пляжей нет. Здесь, может быть здесь. Вот смотри, как здесь. Бурливо. Да, сегодня мыли бурливо. А вот здесь есть настоящий пляжик. Только очень маленький. Вот мы дошли до конца. Вот это последний комплекс, который около моря локалит. здесь такое, я думаю, бюджетное жилье, потому что дома эти довольно старые. Но зато они настоящие канарские. Вот это пляжик даже. И таких пляжиков очень много на канарских островах. Если это не очень богатое поселение, не очень богатый город, то пляжи обычно выглядят вот так. Ой, смотри. Мы можем здесь подняться. Смотри. И выйти на улицу. Да мы еще здесь посмотрим. Вот это пассия мартинисима И все, мы вышли здесь. Вот лодочки. Ой, а вот эта штучка, это, наверное, лебедка. Она тащит лодки. Ну все, темно. Красиво. Кролика. Где собака? Кролик. Собака кролик? А этот собака-кролик. Ну вот так выглядит основной. Райончик недалекий. От моря. Он такой спокойный. в ресторанах везде сидят люди все так тихо никакой громкой музыки нигде вот этот вот комплекс вот он прямо к скале примыкает бахия лаколета это тоже тут живут туда А, вот это. Это домой они пиццу несут. А, так это нарубленные пальмы. А я не пойму, думаю, что такое. Здесь пилили пальмы и вот эти листья. Это отрубленные от пальм. Да, вот так чистят пальмы, и от них такие огромные, огромные листья. Да, вот здесь вот еще что-то строится. Но не один, я думаю, тут много строится. Потому что этот населенный пункт, он очень хорошо растет. И жилье здесь пока, я думаю, дешевле, чем все равно на Дальдюке или в Лас-Америкас. Хотя уже оно выросло очень сильно. Здесь можно построить и виллу. Но, правда, уже не на берегу. Вон там свободных мест много. А здесь спортсменки. Какой там? Здесь вот такая вот гигантская парковка. Да. Ну вот Баобаб. У нас таких два. Мы знаем, во всяком случае, в нашем районе. Один находится у нас в Идыхе, а второй вот здесь вот в Акалите. Один и тот же проект, я полагаю. И думаю, вид оттуда очень красивый. Ну и до моря, в принципе, здесь ну, не так и далеко. Конечно, не на берегу, но вполне хорошо. Мы сейчас вот туда выйдем. Вон этот Хавима, вон там. И опять пройдем по берегу. Вот и небольшая вся деревня Локалета. Все перед вами. Вот такие небольшие населенные пункты. Ну посмотрите, какие дороги, посмотрите, какие дома, посмотрите, какие рестораны, магазины. И вы поймете, что это курорт. Такой же курорт, как все остальные. Вот какое дерево, магазины. Все очень красиво сделано. Но сейчас уже вечер, естественно, народу не так много. Платочки, носочки. Все красиво, культурно. Вот локали это проперти. Ну-ка посмотрим, сколько тут примерно может стоить вилла. Оливия. Да недорого. Миллион девятьсот восемьдесят. Ну да, вот есть подешевле. Это отстой какой. Девятьсот девяносто. Вот две шестьсот пятьдесят. вот в Сантьяго, пожалуйста. Это это за автопистой триста двадцать пять. Да, сюда. Здесь цены какие-то просто заобычные. Все, мы поворачиваем место нашего обитания. Так, ну чуть не упали. Ну ничего. Это мы идем, вот, видите, море. Буквально параллельно улицы. Балтите. Просто рядом. Мы закончили наши съемки. Мы сейчас пойдем обратно на наш маршрутиц. Здесь определенно все это выглядит. Абсолютно. Вообще, эта деревня намного улучшилась за два года, пока ковид. По-моему, здесь определенно все привели в порядок. За три года здесь очень много изменилось. Все красиво, чисто, Отлично. аккуратно. И все променады, все дороги, все в идеальном состоянии, все комплексы, я не знаю. И даже променад по пляжу да. тоже сделали культурным, мощным. Да. Ну все, вот уже луна. Нам пора заканчивать. Надеюсь, вы... Надеюсь, вы погуляли хорошо вместе с нами. Приглашаем вас еще прогуляться с нами по другим местам. А пока, пока, пока. Чао, чао. Всем удачи. Подписывайтесь на наш канал. Ах, да, действительно. Да и лайки поставьте на туре. Да, не забудьте. А то, лайки -то, что лайки-то? Что-то слабо идут. Да, не забудьте подписаться на канал. И поставить лайк если вам понравилась наша прогулка пишите этот формат мы можем практиковать и дальше